приветствую всех и сегодня мы рассмотрим то как сделать систему вооружения но для начала в эту систему мы также включим рукопашный бой в принципе эта система подойдет не только для fps игр можно также использовать для игр от третьего лица в принципе для игр любого жанра где у вас персонаж это гуманоидное существо либо же человек. Так, и давайте приступим. Для начала мы создадим Blueprint Class и Hector Component. И назовем его давайте Weapon Component. Сразу его откроем. И также нам понадобится создать Enumeration. Так, Blueprint Enumeration. И мы его назовем так, Enumeration Attack Move. В этом Enumeration мы сделаем три состояния. Default. Второе состояние Light Attack, легкая атака и тяжелая атака Strong, ну или сильная. То есть мы сделаем обычный удар кулаком и сильный удар кулаком. Так, это мы можем закрыть. Так, теперь давайте перейдем в weapon-компонент и создадим несколько функций. Первая функция это action-input. В этой функции мы, соответственно, будем вызывать какую-то логику. Так, на вход мы подадим атак move тип атак move и запишем эту переменную promote variable store it ok attack То есть в этой переменной мы будем выбирать тип какой мы хотим использовать при атаке так следующее давайте создадим бульбу переменную из attacking то есть атакует ли наш персонаж проверим раньше И в том случае, если он атакует, нам нужно будет вызывать уже следующую логику, но для начала, хотя, ну, в принципе, да, мы можем уже вызывать следующую логику. Давайте возьмем Get Switch. И если мы не атакуем, то, соответственно, мы... Давайте это перенесем в функцию. Collapse to Function. кей. Я ее назову, чтобы нам было удобнее. И в этой функции уже мы будем прописывать логику. Так, Input Action. И здесь мы обнулим нашу перемену на Default. То есть мы сделали атаку и пришли к дефолту. Так, давайте создадим теперь две функции это light attack и strong attack то есть в этих функциях мы уже пропишем логику и, соответственно, функцией Consume.Key мы выставим сразу наши переменные. То есть здесь мы проигрываем легкую атаку, здесь тяжелую атаку. Так, давайте пока закроем эти функции. И создадим еще одну функцию инициализации и давайте ее в самый верх переместим поскольку эта функция является самой первой в исполнении э, при begin play у персонажа э, давайте мы подаем сюда mesh, mesh. так здесь у нас Mesh skeletal Mesh компонент. Это будет скелетал Mesh компонент именно персонажа, к которому мы прикрепим наш Weapon компонент. Дальше мы запишем это в promoted был mesh. Потом мы возьмем также нам нужен будет get instance getAnimInstance, instance также запишем promo variable instance и также нам понадобится character момент тип char нет момент момент char момент компонент Также сделаем Promote Variable, Character, Movement, это нужно для того, чтобы каждый раз не делать каст, а при begin play мы передадим все референсы, которые нам нужны, и не будем мучиться с кривой логикой. Так, это мы можем закрыть. Давайте перейдем в Light Так. И сюда мы добавим пока что простую логику. Play. Так, нам нужен Anime Instance. Давайте сразу компонент его. Get AnimInstance. Play. Play. Пока что так. И сюда нам нужно выбрать какой-то монтаж будет. Ну, пока что я не добавил анимации рукопашного боя. Поэтому мы их немного позже добавим. Пока что пропишем всю логику. Давайте просто напишем здесь print string. чтобы мы знали, что у нас сейчас происходит. Так, теперь мы перейдем к персонажа. Нам нужно добавить наш компонент. Этот компонент, кстати, мы потом будем использовать э, в искусственном интеллекте. Мы будем делать проверку. Если у ИИ нет оружия, но он враждебный, то он будет на нас бежать в рукопашную. Так, нам нужен здесь begin play. Где наш begin play? Begin play. А мы его даже еще ни разу не использовали. И здесь мы добавляем от component. Нам нужен weapon component. достаем в компонент и достаем функцию инициализация и соответственно в Mesh мы подаем Mesh так. в CharacterMoment мы подаем CharacterMoment то есть здесь все просто так Теперь давайте перейдем в Input Graph, если у вас нет Input графа, то соответственно вы можете это делать во графе. это просто сделано для того, чтобы не путаться в логике, я решил сделать все input и прописывать в одном графе, а логику в другом, ну если она понадобится. Поэтому, если вы не знаете, как это сделать, у вас есть граф, new graph, нажимаете, и у вас создается новый граф. Здесь ничего сложного. Так, что здесь у меня? Здесь у меня дебаг, как обычно. Везде одни дебаги. Так, так, так, так. Давайте здесь будем писать. Так, left mouse button сдублируем его и мы будем по нажатию левой кнопки мыши э, воспроизводить атаку а если у нас левая кнопка мыши с зажатым шифтом то у нас будет э, тяжелая атака мы просто в модифаер выставляем галочку и все и у нас shift left mouse button вот здесь просто left mouse button так теперь мы достаем weapon-компонент и с него мы достаем нашу функцию action input и как мы видим то что у нас уже здесь мы можем выбрать какую атаку использовать делаем вот так и здесь мы соответственно light атак здесь стронга атак ну в принципе да так теперь давайте перейдем в анимационный blueprint нужно там кое-что проверить так контент манекен анимационный блупринт пока что мы работаем с анимационным блупринтом э, только нашего персонажа э, потом мы скорее всего просто для нашего а и сделаем э, свой BP еще раз э, дубликат от этого поскольку у нас э, присутствует каст э, в нашем они BP персонажем, поэтому нам нужно будет сделать другой и когда мы уже закончим боевую систему, и потом уже дорабатывать э, анимационный блендпринт искусственного интеллекта, поскольку он будет отличаться. Так, здесь нам нужно проверить. Э, так, у нас здесь дефолт слот, то есть он проигрывает все монтажи, э, которые стоят на дефолт слоте. Это не совсем хорошо. Э, давайте мы У нас здесь есть B Так, давайте я его удалю и создам для начала новую группу. Э, группу назову так как за ее Action. Группа Action э, слот в этой группе. давайте в и здесь мы выбираем action action слот э, в это нужно для наших монтажей так что еще нам нужно сделать в идеале бы конечно нам обзавестись э, анимациями но пока что ладно пока мы сделаем это без них так weapon и здесь э, нам понадобится э, notify state notify нет не notify state Они а, notify state Сейчас я расскажу, что это. Давайте его назову. Игнор. Игнор, наверное, я его назову. Игнор. Игнор. А так. Notify States работают по принципу воспроизведения логики в анимационных активах, то есть либо монтаж, либо сама анимация. И как он работает, у этого стейта есть именно Notify Begin, то есть это в начале что происходит. И также у нас есть э, notify-end, это то, что происходит в конце. Также здесь есть notify-tick, Ну, это мы использовать не будем. Вообще мы тики использовать только для дебага будем. Э, никаких тиков в проекте. Э, так. Э, давайте на begin. Мы пропишем логику, нам нужно получить... Э, овнера владеющего этим монтажом ну точнее на ком проигрывается этот монтаж или анимация поэтому берем get ofner и здесь нам нужно по компоненту проверить если есть компонент get компонент by class то есть если у владеющего точнее есть у персонажа на котором проигрывается этот монтаж есть компонент weapon компонент соответственно из валет так и грубо говоря если это правда то мы должны с нашего компонента который находится в персонаже, на котором проигрывается эта анимация. Достать переменную из attacking set и сделать ее true. Так, return value также true поставим. Теперь мы это просто все скопируем. Ctrl-C Перейдем в end здесь нам нужно абсолютно то же самое только с э, из attacking falls то есть мы проверяем если в выбранном диапазоне в монтаже у нас э, стоит наш стейт и он не дошел еще до конца определенного э, времени в анимации то тогда мы не сможем атаковать снова это чтобы не делать всякие тела и таймеры вот это все Uh, это намного проще сделать Саму анимацию Так Ну и в принципе Мы также можем добавить uh, Больше анимаций uh, Как мы это сделаем Мы сделаем монтаж play uh, promove to Playable мы его назовем давайте так но в монтаж сделаем его массивом так че Да. кстати здесь Да, здесь мы пока что используем рандом. Так, возьмем get и возьмем рандом integer. Так, и максимальное мы установим тогда, когда импортируем анимацию. Так, в принципе, это уже должно работать. Но э, мы это узнаем позже. Так, так, так, так. Давайте я сейчас импортирую анимацию, для того, чтобы мы это видели уже наглядно. Так, я импортировал анимацию. Давайте создадим для этих анимаций. Так, во-первых... Рутмошен должна стоять. Во-вторых, нам нужно создать из них Create, а не монтаж. И этим монтажам нам нужно выставить, во-первых, слот, который мы создали. Action Weapon. И в Notify э, нам нужно AdNotify State. И здесь Ignore так нам нужен. То есть время, при котором мы не сможем атаковать повторно. То есть где-то вот так. И то же самое со вторым монтажом. Ну, примерно здесь, я думаю, одно типай. Так игнора так. Ну, в принципе, я думаю, вот так вот нормально будет. И теперь все, что нам нужно, это указать. Все это здесь. Первая и вторая анимация. Так, левый хук и правый хук. Compile, save. и давайте это проверим. И как мы видим, если я буду клацать у нас э, рандомно проигрывается анимация и так и мы не установили здесь один нам нужно максимальное значение по индексу выставлять у нас как мы видим здесь 0 здесь один и, соответственно, максимум должен быть один а минимум соответственно 0 и теперь когда мы нажимаем так но он все равно не хочет давайте другой рандом, э, рандом In range минимум 0, максимум 1. Рандом из двух чисел. Так, во втором монтаже мы не выбрали. Я думаю, почему он не проигрывается, мы не выбрали слот. Слот Action Weapon. Все теперь прекрасно. Правая. Левая, правая, левая. Теперь у нас все работает нормально. Единственное, что анимация нужно будет подгонять под FPS. Поскольку, к примеру, вот эта анимация еще нормально выглядит, а с правой хук не совсем нормально выглядит. Так, я думаю на этом мы закончим первый урок по э, этой системе. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии, что бы вы хотели видеть на канале. Спасибо пользователю Crossway за поддержку канала и всем пока.